При движении полосового магнита в цепи возникает индукционный ток. Вместо катушки для простоты ограничимся одним витком. Магнитная индукция внутри контура растет. При всяком изменении магнитного потока через проводящий контур в нем возникает индукционный ток. Если в поле постоянного магнита вращается рамка, то магнитный поток, пронизывающий ее, изменяется и в рамке возникает индукционный ток. Сила тока будет изменяться от нуля до максимального значения, а затем уменьшается до нуля. Чтобы уменьшить пульсацию тока, используют две и более рамок.